Привет, Таня. Привет. Добро пожаловать на мой канал. Спасибо за приглашение. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Ты из Владивостока. Да. да. Расскажи немного об этом городе, где он находится. Владивосток — это город на востоке России. Многие иностранцы считают, что это Сибирь, но на самом деле этот это регион называется Дальний Восток. Это морской город. То есть я не помню ни одного места в моем городе, откуда не видно море. Wow. Всегда его можно было видеть. И климат достаточно ярко выраженный, потому что у нас есть все сезоны, и люди считают, что достаточно холодно всегда летом да, и зимой. Но на самом деле летом достаточно высокая температура и влажность даже немного похоже на некоторые азиатские страны. Вот смотри, я родилась в Северодвинске, это недалеко от Финлянди, и mm -hmm. между mm -hmm. нашими городами 10 тысяч километров. Но мы с тобой говорим на одном и том же русском языке. Mm -hmm. Правильно, во Владивостоке нет какого-то акцента? Нет, акцента какого нет, потому что, во-первых, город был достаточно новый, да, то есть этот город был основан достаточно поздно, и, во-вторых, он был закрыт тоже, <laughs> да. И, как в других регионах, в России нет ярко-выраженных акцентов. Есть, конечно, языки народности, диалекты, да, но акцент может быть какие-то слова типичные для нашего региона. Но... Удивительно. Mm -hmm. Хорошо. И ты живешь во Франции, как и я, да. что-то тебя здесь удивило, когда ты переехала, было трудно привыкнуть к чему-либо. Я уже приехала сюда давно, на учебу, да, на магистр. Потом я же начала работать и отдала. Я думаю, не было каких-то вот трудностей или культурного шока, потому что я учила французский язык уже в России, и когда мы учим язык, мы всегда интересуемся культурой тоже, и уже у меня все это было новое, интересное, увлекательное, поэтому мне было замечательно. Единственное, что, конечно, далеко от своей семьи и э, далеко от семьи, друзей, поэтому. У тебя здесь приняли хорошо? Да, и замечательно, хорошо. замечательно. Начала я в Париже, да, потом я жила 4 года в Тулузе, на юге Франции и сейчас мы в Париже. Да? Отлично. Отлично. Ты замечательный преподаватель русского языка. Спасибо. Все, кто с тобой занимается, все в восторге. Я честно тебя рекомендую. Вы можете посмотреть контакты Татьяны в описании к видео. Но у тебя также есть страсть, это пение. Ты, Певица. Прекрасная певица. Да. Скажи, пожалуйста, когда ты начала петь, где где сейчас поешь? Это очень часто когда ты начала, да, и все во ожидают ответа, я начала музыкальную карьеру в три года да, и в 5 я уже да. была на сцене. Да, да, да, да, и... 10 лет я уже зачинила свою композицию. Нет, нет, нет такого. Не это не так, расскажи, это не так, я думаю, в детстве, конечно, мне привели страсть к музыке и к хорошей музыке, да, потому что мои родители всегда водили нас на концерты, мои бабушка и дедушка были музыкантами в филармонии, в оркестре и мы всегда ходили на не только опера, театр спектакля, но ну и музыкальный концерт на да, классической музыке, это, конечно, не отнять, но я никогда не заканчивала, знаешь, 7 лет русской, нет, российской нет. музыкальной школы, консерваторию, нет, нет как-то все, в основном это были либо уроки, да, либо своими силами, так mm -hmm. сказать, и в детстве это было достаточно хаотично, то есть, в принципе, когда я поступила в университет, в университете кроме уроков и лекций всегда есть культурные мероприятия, конкурсы, фестивали. И там я начала уже участвовать или даже организовывать, помогать в организации разных мероприятий, да, конкурсов, фестивалей, студенческих постановок. И в результате была тоже победа на вокальном конкурсе французской песни. Какую песню ты пела, какую песню ты пела, ты помнишь? Я исполняла одну из не совсем известных песен Селин Дио, небольшой такой театральной постановкой. И я получила приз, поездку во Францию, в их Кулаус. Да ты что, правда? Да, это было очень замечательно. приехать во Францию, как победитель конкурса. У нас там целая поездка была под Прекрасно, прекрасно. Это тебя еще больше вдохновило на пение и также на Лучшее знакомство с Францией, наверное. Да, да, да, да, да, да, да конечно. И... А, а, а где ты сейчас поешь? И да, в хоре и в Сольне тоже, тоже, да? Да, Сейчас я активно пою в вокальном ансамбле Акапема в Париже. И мы поем разные стили, музыку разных эпох, все копела, вот, то есть без музыки и очень интересные программы всегда тематические, поэтому мне очень нравится. И параллельно, да, я стараюсь организовывать собственные концерты или какие-то тематические вечера. А где? В Париже или в парижском регионе, да, и иногда в России тоже. В каком стиле ты пойдешь? А если говорить об ансамбле, то стили у нас очень разные, потому что мы можем петь от современной музыки до а, средневековой, до да, какой-то старинной музыки, поэтому а, это всегда варьируется, и всегда очень интересно да, представлять публики в одном концерт, концерте это разные эпохи. В свою очередь, когда это мои сотни концерты, больше музыкальное пение, тоже как романтическая музыка мне подходит. И иногда могут быть русские концерты, только русские песни, в зависимости от программы. А на каких языках ты поешь? Мне кажется, я пела уже на многих языках. Я пела вплоть до венгерского, финского, китайского, но это было давно. В китайском Amen. И болгарский, конечно, сувеетский, еврейский, ну, английский, французский, испанский. Одеяло, да? Да. И всегда очень трудно, но интересно, потому что сначала нужно привыкнуть к произношению, к постановке, как люди произносят, потом к пониманию текста, потому что когда мы поем, мы не можем просто выучить слова или произношение. Есть всегда акценты, фразирование, да, и нам нужно понимать, на каком слове сделать акцент. И поэтому мы должны понимать, что значит то или иное слово, поэтому у нас всегда перевод всегда, и мы стараемся обникать. Так, а вы связываетесь с носителями языка, чтобы проверять произношение, не всегда получается? Не всегда получается, но существует интернет, поэтому очень много записей, есть каналы, видеопедагоги или тоже руководители по бокалу, например, они предлагают произношение. И очень часто, да, мы связываемся с носителями языка, например, нужен нам британский акцент, у нас есть вопрос, как же это произнести. И, да, серьезная работа. Да, да, да. Серьезная работа. А февцы, музыканты, у них есть большая легкость? изучение иностранных языков. И Почему, если да или нет? Я очень часто это слышу. И, конечно, мне кажется, есть легкость, может быть, у музыкантов или певцов в воспроизведении произношения. Да? Здесь они слышат мелодизм языка, они могут его легко воспроизвести. Возможно, благодаря этому тоже не проще учить и слова, запоминать текст потому что это профессия, которая связана с изучением текста да? nog een ну, я также встречала и музыкантов, и певцов, которые э, живя, допустим, во Франции, и не совсем хорошо именно разговаривают, что у них отличная фонетика, но бытовом уровне, грамматика, лексика, да, да, да, да, да. не обязательно. Не но обязательно. фонетика помогает. Да, да? Фонетика а что фонетика. такое вокальная фонетика? Потому что я видела, что ты специалист, можно сказать, по вокальной фонетике. Что это такое? У меня есть, да, на самом деле, канал «Вокальная фонетика», где я объясняю произношение э, песен на разных языках пока я сделала видео для русскоговорящей публики о французских песнях То есть, смотрите в описании и что я заметила это что люди очень часто особенно в россии мы любим петь по-французски мы любим французскую культуру французские фильмы и люди поют французские песни от караоке вплоть до большой сцены. Но не всегда произношения похожи на французский язык. И, и есть много каналов, где прописан русский текст, как караоке. И я подумала, что есть специалисты, которые хотят именно проникнуться в произношение, в постановку, потому что это другая постановка речевого аппарата. чтобы не петь «О, шанзы, лизы, шанзы, лизы», «О, соли, субляк, Это еще хорошо, произношение, Звук не существует в русском языке, но получить его достаточно легко. Достаточно произнести наше русское «е», с округленными губами, попробуйте сами, е... э... Э... Э... А, и у вас получится ага. этот и, и, да, и в результате я объясняю, то есть как французы ставят этот звук, и также как его долго пропеть, потому что, например, французские звуки иногда есть в нос, как его петь в нос. Uh -huh. да. То есть, mm -hmm. очень трудно, если ты вокалист, тянуть какой-то звук в нос. Mm -hmm. а, вот такие, да, я объясняю. В дальнейшем я бы хотела сделать видео для французов о русских песнях, потому что э, есть очень много серы, да, где э, французы поют Римского-Корсакова да, и другие произведения классические. И я была на одном концерте, и я думаю, так, может быть, это русский, но и в русский я была не уверена, ценный талант, ценный навык. Я думаю, многим будет интересно музыкантам. Музыканты вообще изучают фонетику очень подробно, то есть у них есть курсы, уроки, особенно если я консерваторию, поэтому. Для музыкантов очень важно правильно повторять звуки, mm -hmm. да? Поэтому Это здорово, Это здорово, как интересно. И скажи, пожалуйста, какие у тебя дальнейшие планы yeah. в связи с пением? Я видела несколько твоих клипов прекрасных. Вы посмотрите несколько фрагментов в YouTube. У тебя не только голос, но также играции, грация, обоняние, просто замечательно. Какие у тебя как, дальнейшие планы? Может быть, мы можем прийти на один из твоих концертов, а, когда, когда где? где, с удовольствием. Да, действительно, ты права, у меня есть также видео авторских песен, да, где я ä, исполняю <свенит> песни на французском языке, да, и это действительно немножко такие клипы с мизансценной, где у нас есть много театральных. <свенит> Сейчас, в данный момент, я готовлю ä, сольный концерт, ä, спектакль вокруг французской, испанской латиноамериканской ботиноамериканской музыки. Это будут элементы фламенко, элементы классической музыки, ну и современной музыки тоже. Это будет 17 марта так что, 2023 года. Да, а это будет. это будет под аккомпанемент каких инструментов? Портепиано и гитары. Да, классическая гитара большая стена. в Париже. В Париже. Ну, а в будущем еще какие планы? Как я сказала, развивать канал, есть да? показывать больше видео и объяснять больше произношения. Будут другие песни, другие, другие концерты, я думаю. Продолжать мой вокальный коллектив, да? петь в моем ансамбле, когда всегда новая программа. И... Я думаю, интересно. Большое спасибо Таня, кстати, нас спасибо. зовут обеих Таня, по-русски вы тески там да, мы тезки. Если вам понравилось это видео, ставьте пожалуйста лайк, подписывайтесь и смотрите ссылки на канал Татьяны, в описании к видео и пойте, потому что это большое счастье. Да. Это, да. Очень да, это очень важно. Это хорошо для настроения. Да. Да. Не только для настроения, но и для познавания культуры. Если вы любите русский, русский язык, испанский язык, португальский язык, это поможет, мне кажется, узнать много о культуре, о стране, об эмоциях. Поэтому да, да. это позволяет путешествовать. Изучайте русский язык, пойте э, в душе, на концертах, пойте всегда. Да. Спасибо. Спасибо тебе. Пока, пока. Всего доброго.